Хочу вам показать номер на пятом этаже в Элинге. Вот такой вот у нас номерочек. Если вы хотите быть вы и море полный релакс, вам сюда. Вы лежите в постели и встречаете рассвет. Солнце восходит из-за моря.